Итак, записываем очередной отзыв по личному обучению таргетированной рекламе Instagram. Сегодня вот у нас Александр, который прошел личное обучение. Вот уже с 10 октября мы начали, провели 13 занятий, и сейчас зададим парочку вопросов Александру, как оно вообще обучается. Так. В принципе, первый вопрос, да, который хочется задать, насколько, который всех интересует, да, насколько эффективно а, такого рода обучение, а, какая результативность а, рекламных кампаний за это время? И самое главное, что ну, то есть, те лиды, которые приходят по рекламным кампаниям, насколько они а, качественны. Результативность на самом деле именно такого обучения, ну, я считаю, она высокая, очень, поэтому я не стал нигде. Скачивать на сливаках курсы, mm -hmm. идти на какие-то большие потоки, где куча людей, да, там бывает обратная связь, потому что mm -hmm. за свою жизнь я прошел, ну, очень много курсов по контекстной рекламе. Mm -hmm. вот. и все это уже знаю от и до, плюс сам преподавал по контекстной рекламе, вот. и пошел именно на индивидуальное обучение, это реально, это самый топ ну, что может быть, потому что ну, всегда вот отношения, когда разговариваешь где-то, общаешься, задаешь вопросы какие-то напрямую преподавателю, а не через каких-то кураторов, это ну, это дорогого стоит, вот, и результат, конечно, всегда выше. Вот. Поэтому выбор был очевиден пойти именно на индивидуальное обучение, то, что в данный момент нужен был Именно хороший результат, так как ну, до этого таргетом вообще никогда не занимался. Uh -huh. То есть всегда был контекст. Инста для меня это что-то там, инста что-то такое заоблачное было и непонятное. Окей, okay. я пропустил немного первый вопрос, который должен был озвучить. Александр занимается, собственно говоря, продвижением домов под ключ. Вот география рекламы по всей России сам он является опытным директологом, то есть контекстная реклама, все дела. Вот ну, с таргетом пришел с самого начала заниматься. Кстати говоря, не, не, не часто встречаются у меня в личном обучении именно специалисты. Большую часть у меня входит в личное обучение. Это собственники бизнеса, которые сами хотят научиться. Вот такой хороший, хороший случай получить взгляд со стороны профессионала смертной тематики да, на именно обучение по таргету. Вот. И получается, что 10 октября мы начали, и в принципе, у ну, меня тут зафиксировано, да, что 12 ноября мы запустили рекламные кампании в тест именно на квиз. До, до этого мы тестировали на лидформы, но по лидформам нас качество не очень устроило. И когда запустили на квиз, Какие пошли лиды и по какой цене, вот и по какому качеству, вот такой вопрос. Лиды пошли, пошли, но ну, довольно таки хорошие лиды. Они все живые ну наверное, как в любом вообще, в любом направлении, неважно там Яндекс, Google, где-то по рекламе, всегда есть доля, та, которая там ветерки всякие, спам и так далее. Вот. Здесь, конечно, тоже это есть, но я удивлен, то, что это довольно-таки мало. С учетом того, то, что да, там многие, ну, кто опытный, понимают, что такое квиз, да, некоторые говорят, что это все не очень, там сильно холодный трафик, ничего подобного, просто надо уметь правильно делать квиз и правильно запускать рекламу. Вот. Все зависит от рук uh -huh. и от знаний. А, здесь пошли лиды очень хорошие процентов может быть 10 может 5 даже вот ну, ветерки uh -huh. вот всякие летают это естественно не без этого они все живые с ними со всеми работают вот. отдел продаж работает с ними а, да они немножко в долгую но все-таки тематика ниши это вот uh -huh. строительство домов там в быструю практически ничего не бывает вот. К тому же реклама новая, квиз новый, все новое, люди, вся аудитория новая, поэтому у них есть цикл жизни. Ага. Вот. Но с ними со всеми работают, со многими уже даже назначены встречи. Ага. Кто-то там в январе, кто-то в феврале прилетает. А по количеству заявок... Что-то с интернетом, да? Не, нормально все. Ага. -а -а. Нормально, у меня что-то прервалось соединение. Ага. А, по количеству лидов я немножко пребывает до сих пор в шоке, вот. <laughs> потому что всегда занимался Яндексом и Гуглом. А тут, как бы, какой-то таргет, какая-то инста, и просто, ну, это, я даже не знаю, у меня слов просто нету. А, в итоге в день идет в среднем где-то по 60 лидов uh -huh. вот. и цена за лид ну она конечно колышится, да там потом вот, сейчас месяц пройдет я сниму статистику посмотрю сколько средняя цена лида была uh -huh. но ну, в среднем идет от 30 до 60 рублей за uh -huh. но ну, как бы ну, такие результаты я видел только на инфобизе как бы я не даже не ожидал такого вот. И это, естественно, несравнимо там с Яндексом, с Гуглом, с тем же. И, как бы хочется теперь еще дальше дальше погружаться в инсту, изучить ее прям очень глубоко. Потому ну. что такой результат он просто сбил всех с ног. В конечном итоге лидов много, качество хорошее, отдел продаж не справляется. Вот. Сейчас. Принимается решение, в принципе, его уже приняли. Сейчас ищем кол-центр э, на аутсорсе, ага. потому что ну, реально продажники просто тупо не успевают обработать э, всех лидов. Но это, ну. это, это и при бюджете не максимальном, но абсолютно в день, да? Да, это с учетом того, то, что мы протестировали, ну, можно же, да, говорить сюда. Да, в мы протестировали только плейсменты, лента, вот, placement лента, сторис не запускали, плюс далеко не все аудитории протестированы и крутится еще на минимальном бюджете. До сих пор. Это 480 рублей. Ну, есть, Там, понимал, в принципе, да, да, да. Там в принципе можно еще не знаю, мне кажется, раз в 10 все это поднять. Но yeah. если это сейчас поднять, то отдел продаж вообще взводит и как бы. Ну, по факту просто будут потери лидов потому что, ну, все знают, то что прозванивать заявки надо, ну, желательно сразу. Вот. А у меня уже, получается, проблема есть такая. То, что отдел продаж не успевает прозванивать, иногда леды остаются на следующий день. А uh -huh. это как бы, ну, естественно, недопустимо. Поэтому сейчас ищем колл-центр. Потому что uh -huh. свой пока сделать не можем. Потому что это надо обучить, найти персонал. Это все дольше, чем найти колл-центр. Ну, будем надеяться, все поправится, и можно будет врубить чуть побольше. ежедневного бюджета. Я в этом уверен. Сейчас Хорошо. все для этого делается. Окей. Теперь вопрос такого рода... Ну, вот 13 занятий, да? А, в принципе, средняя продолжительность занятий у нас была, там, наверное, 3 часа, ну... А максимально, с 4,5 часа, минимально mm -hmm. там, ну, наверное, минут 50. Да, это уже когда дополнительную тему проходили. Насколько понятно, материал подается вот, с точки зрения новичка в этой теме, насколько, насколько ясно, что делать? Это материал подается очень, очень доступно. Но вот реально, именно для новичка это очень доступно. Для меня я все равно старался, ну даже может не говорить, Алексей, вот. для меня некоторые моменты, они были, ну, Очевидно, так да? как я очевидный, да, где-то что-то пересекается там с контекстом, да, я понимаю, там, что такое, вот, там, не знаю, пускай там, цена да, или еще что-то, ну, какие-то моменты, для меня это очевидно. Ну, можно было, в принципе, вот так хлоп, это пропустить, это пропустить. Да. И как бы сократить а, обучение, да, вот этот временной интервал, там, не по 4 часа, а да. реально можно там, ну, чисто для меня, там, час, там, полтора это было задействовать. И как бы я это понимаю, я это схватываю. Но я специально это, ну, не делал, потому что, Сейчас не знаю, вот, может, я это... нельзя такое говорить. Вот. У меня это, просто да? жена, жена, она тоже едет как бы интересно, она там сейчас хочет свою тему mm -hmm. в Инстаграме развить. Вот. И она хочет сама попробовать там, понастраивать еще что-то. Вот, все записи уже есть. Два обучения. Да, у меня но... как бы записи есть. И, ну, я ей как бы хотел сам предложить, давай там продвинем она там своих хоряшки сейчас хочет сделать. Uh -huh. Вот. Но она тоже ей интересно, она хочет иногда повникать в это. Вот. Но я ей просто дам посмотреть uh -huh. то, что есть. Дальше с ней где-то и она может сильно меня не дергать и вникнуть в это. Вот. Ну, потому что реально для вообще новичка, который никогда не связан был с рекламой в принципе, ни с какой, то это очень доступно. Вот. Uh -huh. Даже опять же, сейчас прибью, uh -huh. когда... Я занимался тоже обучением, преподавал там Google, курировал Яндекс. Там как раз была проблема в том, то что ученики, когда бегло рассказываешь все, ты ага. прям вот самую выжимку сделал просто так, тук -тук -тук -тук -тук, они потом не понимают и с ними начинаешь делать разборы по домашкам и ага. уже когда вот это вот все разжевываешь, они такие, а, так вот как было оказывается здесь. На этом обучении это уже изначально сразу заложено это все рожовано и в принципе я думаю для самого нулевика вообще самого нулевика это будет более чем доступно ну вот кстати говоря почему именно такая структура обучения и почему вот мы да, даже на моменте когда нужно было запустить трафик когда там были определенные сложности с ну, то есть упали заявки основные, нам нужно было запускать таргет в момент того, когда мы еще, ну, по факту еще до этого не дошли, мы тогда вот э, провели быстрее занятия, в пятницу там докрутили, по-моему, в субботу запустили первый тест, и то я не хотел как бы этого делать, потому что знал, что мы, есть вариант не попасть в циклы аудитории, э, может быть, с Лидформе даже так и получилось, кстати говоря. Поэтому я изначально стараюсь придерживаться максимально структурированного описания, максимально понятного. Ну, во-первых, потому что это, ну, то есть, когда поэтапно все загружается в мозг, оно вообще становится понятным очень. Когда мы повторяем это на практике, еще более понятным. Плюс еще этот материал я буду использовать для обучения своих же сотрудников, новичков дополнительно. И с каждым новым обучением я себе отдельные моменты сохраняю. И с каждым новым обучением, то есть благодаря каждому новому ученику моя система обучения своих сотрудников докручивается сюда большего совершенства. С этой точки зрения я также это делаю. Вот. В принципе, что что что Ну, последний вопрос. Можно можно ли рекомендовать мое обучение? И насколько сколько можно? Да, я уже многим растрендел. Так скажем, многие oh, <laughs> вот, загорелись, я не знаю, придут они или не придут. Как бы, ну, это как бы люди по большей части не связаны с рекламой, там, со своими бизнесами. Ну, у некоторых там есть мелочь какая-то, uh -huh. вот, но просто от результата, который получился у меня, реально в восторге ну, все. Uh -huh. вот, многие даже говорят, как бы это фотошоп, там ну, я скрины скидывал, типа, О, смотри, результат лид по 35 рублей, типа, нет, это нереально. И потом так созваниваешься по скайпу, показываешь личный кабинет, рекламный, и люди вообще в шоке. Вот так вот у меня пришел еще один клиент, ну как бы я с ним давно работаю, он раньше был куратором, сначала был учеником. Потом был куратором у нас в школе. Сейчас, к сожалению, школа не существует уже. Mm -hmm. Мы завязали с этим делом. Но я продолжаю с ним общаться. И он пробовал самостоятельно потыкать в Инстаграме, настроить что-то. У него ничего не получилось. Он позвонил мне спросить совет, могу ли я дать совет по домам, что-нибудь в контексте, mm -hmm. еще что-нибудь. Какие там презентации, как это все, системы работают у вас. Uh -huh. Я говорю, а что у тебя? Он такой, ну, так и так, результат, вот, что-то запустил таргет, какая-то фигня. Я ему кидаю скриншот, он такой, Саня, давай на скайп. Uh -huh. Ну, и все, в конечном итоге он отдал мне этого клиента на таргет, и у него там еще есть несколько уже дополнительных клиентов, которые он просто сейчас должен передать на таргет. Uh -huh. То есть, uh -huh. в принципе, Получается, сколько месяц, да, уже прошел. Да. Ну, за месяц, мало того, что как бы, да, я работаю вот в компании по домам сейчас как э, маркетолог. Uh -huh. там я занимаюсь всей рекламой. Вот я и тут уже окупил в принципе, обучение свое. Плюс я его уже переокупил сверх. Потому что там еще заходит и заходит и заходит. Класс. Хотя yeah. прошел месяц. Очень интересный случай с точки зрения специалиста по рекламе. Да? Теперь, я думаю, будут приходить больше, больше ребят, которые уже хотят таргет освоить с этой целью. Возможно. Но и реально сейчас я даже не знаю, а стоит ли продолжать продвигать свои услуги и продавать свои услуги в контексте. Ну, потому что это как бы абсолютно большая разница. А, а если, уйти в <связать> а Инстаграм? А если посмотреть, кстати говоря, мы поэтому на, этим, на этом и специализируемся, <связать> потому что на мой взгляд, то есть мы пробовали контекст и директ и как бы время от времени с этим работаем, отсюда никуда не, ну, никуда не деться от этого. А вот таргет Инстаграм, кажется, мне с точки зрения специалиста наиболее удобный для рекламной деятельности с платформой, потому что там, ну, опять же, вот к чему мы стремимся на обучение, один раз все правильно делаешь, и потом просто поддерживает, это в нужном режиме, без всяких там непонятностей. Вот я знаю, что в Яндексе появились автостратегии, и как бы очень многим туго приходится, непонятно, очень много. Но, да. но с другой стороны, контекст, он все равно не умрет. Одна... Ну, по крайней мере, я, я думаю, я точно не доживу до того момента, когда он умрет. Это будет еще работать, и, и как бы это имеет место быть, и он, по идее, для нар... нормальных бизнесов, нормальных ниш, он тоже необходим. Да? Вот. Но таргет в Инстаграме, там, в Фейсбуке, он просто, он, он шокировал меня. То есть я... Прям я рад, то, что я им занялся. И а, теперь у меня складывается такой вопрос самому к себе, почему я раньше этим не начал заниматься, почему я раньше не начал его изучать. А, а я рад, что пришел достойный ученик, который смог быстро все это применить, а еще окупить курс, еще о таких вещах задумается. Ну, то есть это классно на самом деле, ну, то есть очень здорово. На самом деле я да. думаю над тем, чтобы наши проекты по контекстной рекламе передавать Александру. То есть об этом тоже да. Так, ну окей, тогда будем заканчивать. в принципе, Сейчас от философии уйдем по поводу контекстной рекламы. Большое спасибо за онжин. Не за что. Данный курс я рекомендую реально всем, кто хочет именно прям понять вот, вот, вот полностью все и получить результат самое главное потому что прец... прецеденты есть э, людей которые проходили курсы и как бы результат там такой себе. ну да мы тут работаем над качеством поэтому как бы надо и здесь именно работа над качеством да ну, ну, на этом мы закончим когда... Спасибо. спасибо. Вы... Okay. Вам спасибо, Алексей.